И последний на сегодня спикер с самой жуткой, интересной темой, которую, я думаю, всем вам будет интересно послушать. Раз, раз. Сейчас быстро. Итак, встали, подравнялись, присаживайтесь, начнем урок. Шутка, урока не будет. Поднимите руки те, кто испытывал такие ощущения, ходя в школу, боялся, что сейчас будет что-то страшное вот, и ждал, когда это все закончится. Вот. Я хочу с вами этим, на эту тему поговорить. Я учитель физики уже 6 лет, работаю в 10 школе и имею такой достаточно большой опыт, чтобы, так скажем, выдать вам интересную информацию на эту тему. Я учился в самом лучшем институте СССР, так мы шутили на фестихе, МГУ был самый лучший институт в СССР, а МФТ единственный. Шутка такая с потухом. Вот, Потом я вернулся в город, я тут родился, вырос, закончил школу, приехал в эту же школу работать и уже работаю в седьмой год, по-моему, если мне не изменять память. За это время успел поработать еще в гимназию номер один, но ненадолго. И еще я занимаюсь репетиторской деятельностью, ну так скажем, подрабатываю. Вот мне все это ну, нравилось, я был молодой, мечтал нести свет в массы. И когда я устроился на работу, оказалось, что там не все так хорошо. Но из моего опыта я знаю, что родители и те, кто к этому процессу изнутри отношения не имеют, они мало чего знают, как там все устроено. И вот Хочется, чтобы люди знали больше. Так вот, начнем с простого вопроса. Поднимите руки, пожалуйста, те, у кого есть дети. Хорошо. Поднимите, пожалуйста, руки те, кто из них ходит в школу. Поднимите, пожалуйста, руки те, кто уверен, что со здоровьем его ребенка все прекрасно. Спасибо большое. Вот. Не совсем может быть логично, но школа она не для того, чтобы это не больница, там не здравница какая-то. Но как бы хочется, да, чтобы ребенок пошел в школу, вернулся после 1 класса и остался здоровым. Поднимите руки те, кто этого не хочет. Все хотят. У меня тоже есть дети, они скоро будут в школу, и хочется, чтобы это все было не страшно. Так вот. Мало кто об этом задумывается, но мы сейчас все сидим, мы уже взрослые, нам по 30, по 40 сколько-то лет, и нам это не сильно страшно. А представьте такую картину, что вот обезьянку, представьте, маленькую подросточек растет, у нее развиваются кости, мышцы, и представьте, маленькую обезьянку заставили в день 10 часов, ну, в сутки 10 часов провести в позе сидя, и это длится 11 лет. Представьте, сколько, как эта обезьянка будет выглядеть на фоне той обезьянки, которая находилась просто в джунглях, в лесу, и не переживала за это. Ну, да. Поэтому дети сидят 63% времени в сутках. Вот я тут нехитрый подсчет сделал. И то, все по минимуму. На самом деле еще больше. На самом деле нужно просто поставить рядом с человеком, с ребеночком того, кто будет его мониторить, аудитора такого, который просто посчитает, сколько он не сидит. Ну и в общем и целом окажется, что ребеночек в сутках не сидит, ну, наверное, часа 4-5, если он ничем не занимается. И это на самом деле плохо. Хотя у нас как бы такая традиция, даже в школе все сидят, никто об этом не думает, что ну а как, а как еще можно учиться. Вот, но, но вот есть такая статистика. Давайте рассмотрим этот слайд более подробно. На, на, левой, на левой диаграмме представлены... На левой диаграмме представлены как портится зрение у детей, зелененьким отмечено, сколько детей вообще в какой-то из школ, это статистика официальная, а красненьким представлено, сколько из них, какая доля из них имеет снижение зрения. И ну, там, По классам раз 6 лет, 8, 10, 16, 17, то есть с 8 по 11 класс где-то, с 1 по 11 класс, извините. И видно, что картинка что растет, то есть доля тех, кто с нарушением зрения, она увеличивается. Ну, а мы как бы не хотим, да, чтобы наш ребенок после школы носил очки. И сами не хотели бы их носить, но многие носят. Вторая по популярности болезни, плохое слово, да, по популярности, по популярности болезни, это сколиоз. Вот э, тут еще картина такая, 50%, но я как учитель, который 6 лет уже работает, могу ответственно заявить, что каждый год проходят мониторинги такие закрытые. Ну, помните, да, в школе, всех в актовый зал или в спортзал, и там начинается медосмотр только всех. И там делается статистика, которая не выходит никуда в газеты, в журналы. Она куда-то отправляется наверх, в департамент. Ну, я как бы немножечко могу ее проследить. И могу сказать, что вот к 11 классу 2% остаются с ровной спиной. Ну, с нормальной. У всех у меня был сколиоз чуть-чуть. У всех по чуть-чуть, по чуть-чуть. Он хронический, об этом никто не говорит. Но спина это у нас такая штука, от которой много чего зависит. Но тут все печально. И видите, да, рост прям такой экспоненциальный. Вот. Если ребеночка как бы, мы в школу отправляем, то с вероятностью 20% у него будут очки, с вероятностью там, 5% у него будут проблемы с нервами, а с вероятностью 50% у него будут нарушение осанки. Это не значит, что все, все заболеют. Будут и здоровые, конечно, но условия таковы, что система калечит здоровье. Дети просто как бы, плохо им становится, и это влияет на будущую жизнь. Вот. Но это не все, не вся печаль, которая в школе происходит. Как вы думаете, чем в школе учителя занимаются? Поднимите руки те, кто думает, что учителя занимаются только тем, что работают с классом. Да, вот сидят родители, думают, ходили на родительские собрания, и на родительских собраниях ни слова про это не говорят. Мы с вами работаем, дети учатся, мы их воспитываем и так далее и тому подобное. Но молодые педагоги в шоке, в том числе и я, который работает уже седьмой год, по-моему, от того, какое количество надо писать отчетов и бумаг. Ну, вы скажете, что вы все работаете да, на работе, поднимите руки те, у кого нет бумаг на работе вообще. У всех есть да, бумаги, отчеты. Это с каким-то годом стало какой-то ну, мейнстримом. Я знал одного пожарника, он говорит, у нас в пожарной части есть журнал, журнал, журнал, журнал, а есть еще журнал по заполнению журналов. Вот, у нас в школе тоже такой есть журнал, называется «Сетевой город», в котором надо заполнить, заполнить, что туда заполнить. Грубо говоря, на час времени, еще два часа надо отработать, подготовиться к уроку, потом отчитаться и так далее, и то, если по-честному все делать. Ну, учителя, как правило, это сваливают. И молодые педагоги, которые мечтают о левой картинке, ну, классно, да, многие мечтали в детстве быть учителями, это прикольно, круто, это полезная, общественно-полезная деятельность. Но не выдерживают вот этой нагрузки справа. И по статистике, мы, конечно, на Ямале живем в плане зарплаты достаточно хорошо, но по России статистика, что учителя увольняются молодые педагоги, с учетом того, что есть подъемные, есть хорошие условия такие по зарплате, по отношению, просто не выдерживают этого нагрузки. Ну, нет, нет, и я тоже против, но я оптимизировал свою деятельность наглым образом, но это не приносит мне каких-то карьерного роста, то есть я плохой учитель в плане если посмотреть с департамента с, ну, с администрации, а так вообще для детей, для родителей я классный, крутой и так далее поэтому это плохо, это системная ошибка какая-то, ну которая все хуже и хуже каждый год становится дальше, детки вот тут как бы все намного прикольнее, детки в эту среду попадают и вспомните вот, ну себя, по-честному Поднимите, пожалуйста, руки. Те, кто с удовольствием ходил, учился, с удовольствием делал домашнее задание, потом вставал с утра, бежал, мама, я в школу приходил, я все сделал и получал пятерки. Поднимите, пожалуйста, руки. Нет, да. По статистике таких детей 2%. Это вот всероссийская, даже мировая статистика, которые в этих условиях любят учиться. Поэтому эффективность КПД 2% у системы. Все остальные дети в школе пытаются как-то влавировать между двумя родителями, учителями, ну, заниматься тем, что им нравится, при этом так, чтобы им за это не попало. Это как бы носит такой характер, что нехорошо. Эффективность никакая получается. Я сам работаю в школе, это вижу ну, на каждом уроке, в каждый день. И, конечно, есть такие дети, которые любят учиться, но там надо вообще не системно работать. То есть после уроков, не по программе и так далее. Это не входит в то, что дети ходят в первую смену учиться. Итак. Что же на ребеночка влияет? И на учителя тоже. по много учеников. Я по своему потом могу сказать, что если больше семи сидит, тоже работать тяжело. Плюс мальчики и девочки вместе. Это вот такой очень тонкий вопрос, который я бы рассказал, но очень глубокая тема. И многие сейчас на меня, наверное, не поймут, а как это мы все учились, мальчики и девочки вместе. Но эффективность очень низкая. Я пробовал вести отдельно мальчиков и девочек. Эффективность была высокая. Кому интересно, задайте, пожалуйста, этот вопрос, я подробнее отвечу. Разный характер. Вот поднимите руки те, кто любил всех своих одноклассников. Поднимите, пожалуйста, руки те, кто мешал учиться или мешал веселиться. Ну, были те, кто не нравился. Да. да. То есть тоже влияет плохо. Учителя закоплены в бумагах, дальше по иерархии администрации бегает. в департамент сдает бумажки, департамент в министерство и так далее, и так далее, чуть ли не да. И концов не найти. Когда я как учитель спрашиваю, а кто придумал вот это вот делать, ответ такой, это чуть ли не с Марса. Там. То есть мы не знаем, это в Москве, Москва, это в Марсе. И не, не, не найти концов, кто придумал писать после каждой контрольной отчет на 10 страниц. Кто что написал, кто что решил, какие баллы, не найти концов. Так вот, если бы... А, извиняюсь. В итоге, э, ну, рэп-культура у нас в России существует. И когда это все на ребеночке влияет, ребен... дети находят такие способы, чтобы в школе существовать, но существовать как бы в свое удовольствие и не попадаться под жесткую руку администрации и серьезных родителей. Поэтому если вот я слушал Витео АК в свое время, песня попалась, и ну вот и мне, мне прям зашло. Когда учитель может прямо вот он, по факту, не про всех, конечно, но большинство детей действительно ждут, пока звонок произведет, ждут, пока то, все. А когда я слушаю какие-то речи в департаменте или где-то, то там такая картина, что да нет, у нас все классно, у нас все... То есть на такой лицемерии получается между реальностью, том, как на самом деле это происходит, и между официальной позицией. Вот родители на собраниях слушают в основном официальные позиции. А детей, как правило, пытаются не слышать. Типа, ходи, давай, там, делай все. Ну, не все, конечно, такие. Но школа у нас делает так, что получается вот это. Вроде бы намерения благие, но система губит все. Поэтому, если вам предложили такой план, вот вы, завтра, я вам предлагаю, уважаемые гости, я вам предлагаю ходить куда-то каждый день. Там будут люди, которых вы, вас не, вы не выбирали, то есть рандомно посадят кого-то к вам. Будете там сидеть и писать по 5 часов в день. Будут каникулы чуть-чуть, но систематически будет ходить писать, потом дома по 2-3 часа дорабатывать. Веселиться там будет нельзя, ничего придумать будет нельзя, вероятно, у вас испортится здоровье. Еще, еще, еще куча всего. Поднимите, пожалуйста, руки те, кто бы согласился на такое. Придется еще самим доплачивать придется еще сами доплачивать, покупать там всякие формы, все. Вот, ну вот, ребеночек среднестатистически выглядит так, здоровый портфель, очки, ну, улыбка тут, естественно, натянута. Он не радуется, он делает вид. Вот, но ну не все так печально, не все так печально, я не первый, кто об этом говорит, эта проблема существует достаточно долгое время, уже лет, наверное, 100, потому что та школа, которая существует, она в своей в своем сердце, как бы в своей, в своей концепции сформировала сто лет назад, когда вспомните революция, 17-й год, и население было безграмотно, надо было срочно всех сделать грамотными. И образовалась та школа, которая сейчас, и она отвечала потребностям того времени. Сейчас нет, сейчас должны быть потребности другие. Люди об этом думали. И, например, в России есть такой товарищ Владимир Филиппович Базарный. Он основал школу, открыл в нескольких городах где школа решает, ну, в большой, в большой степени только проблемы, связанные со здоровьем. В этих школах дети после окончания не становятся инвалидами, у них нормальное зрение. Вот на, правом, на правой картиночке представлено, как они в течение урока каждые пять минут делают упражнения на глаза, в течение урока они стоят, они сидят, вы подумаете, как же так? Кто хочет стоять 5 часов? Пойдемте, пожалуйста, руки. Нет, весь урок, поначалу поза динамическая, сидишь, стоишь, а потом ребеночек, здоровый ребеночек, он не может долго сидеть. Взрослый человек может долго сидеть, ребеночек не может. А у нас все это дело сидят. Ну, в общем, ребеночек, я сам пробовал так работать, просто купил домой такую штучку, стоит она 5000 рублей, пытался по работе что-то сделать. И могу сказать, что эффективность раза в два, в три, вот эта мыслительная деятельность, она улучшается. Об этом я могу подробнее рассказать. Просто я, в, это, я в, это уверен, в этом уверен, что это работает. Но есть не только в России разработки. Например, стандартная финская школа. финская Финляндия, да? Поднимите руки, кто не был в Финляндии. Я был в Финляндии. Я, правда, школу там не видел, но экскурсия была, мне страна очень понравилась. И школы там, они другие в концепции. Там все так сделано, что ну, кажется, что детей никакой ответственности нет, но ответственность есть. Там свободно оставляют на второй год, свободно не дают аттестат, но обучение тоже свободное. Дети могут сидеть, стоять, лежать, могут выйти из класса, когда захотят, на уроках можно заниматься чем хочется. Контрольных экзаменов там нет, учат только тому, что нужно. Ну, то есть, например, историю какой-то там, чего-то там страшного не учат. Она, например, что такое? кредитная карта, как расплатиться за кредит? Что-то, да, как взять кредит, что такое брак, что такое гражданский брак, этому обучают. Причем в формате вот как мы с вами сейчас. Вы же можете сейчас встать, выйти, например, в или открыть телефон. Нет, ну вы же, я же вам не приказал сидеть меня слушать. Нет же такого, что давай дневник поставлю два, но с родителям. Вот, поэтому там это работает уже несколько лет, и финское образование считается одним из лучших. Но там тоже есть свои минусы. Но, по крайней мере, вот вы куда хотели пойти, сюда? Или туда, куда ходили? Тупо по картинке вот. Я бы тоже на диванчике бы посидел. Полежал? Да, полежал. Пошел бы, прогулялся. Природа, все, столики круглые. Учитель просто рассказывает что-то. Не так, как я начал, да? Страшно. Так вот. Есть еще один вариант, который в России, как можно, с, не влезая в разборки системы, добиться того, чтобы ребеночек не испортил здоровье. Можно заниматься с ним дома. Но у нас все почему-то вот в городе этого боятся. Я не знаю ни одного ребеночка, кто на домашнее обучение, хотя эта тема классная. У меня есть друг знакомый, у него двоюродная сестра, ну, с, с друзьями, с родителями, оформили всех своих детей на домашнее обучение. Ребеночки, дети все привязаны к школе, а они с ними по очереди занимаются и все очень довольны, все рады. Правда, это дело происходит в Москве, ну как бы Москва первая, потом Питер, потом Казань. Сначала в крупных городах это все дело зарабатывает, и все, все очень рады. У детей есть куча свободного времени, заниматься тем, чем они хотят, ходят по секциям, ходят по, э, занимаются, например, там не физикой, математика, русский литература, не, неделя математики, потом неделя там кулинарии. Дети ездят по заграницам, дети осваивают профессии своих родителей, то есть они там так сделали, что, например, сегодня вот, ну, допустим, если мы все собрались, сегодня все наши дети с вами, например, на работе, завтра со мной, послезавтра с Заматом, и ну, кому-то может это быть интересно, он хочет это посвятить жизни. Это намного лучше увидеть глазами ну, профессию, да, чем тебе об этом рассказывают и заставлять писать конспект, хотя в школе даже профессии не обучают. Вот, поэтому домашнее обучение, это неизведано, страшно, и все равно, как бы там ни крути, если ваш ребеночек в школе, я как учитель знаю всех умных детей в городе, и все равно, как бы там, если вы понадеетесь, что школу его он в одиннадцатом классе он скажет, папа, мама, я хочу поступить в хороший вуз бюджет, при этом сдать ЕГЭ, хорошо, вам придется платить за репетитора. Что при домашнем обучении, что в школе. То есть это факт, о котором нужно задуматься. Школа она не даст вам поступить куда-то хорошо. Даже если надо будет хорошо учиться. Все хорошие, классные дети, умные у меня проходит репетиторство. Ну, по крайней мере, по физике. Вот. Такие вот у нас дела. Какие у вас есть вопросы? У меня такой вопрос. Вы противник современного образования в школе но при этом работаете в школе, вот с этим образованием. Как проходит ваш урок? Очень интересный вопрос. Мои уроки проходят так, как я хочу, если этого не видит администрация школы. Если администрация начинает давить, мы с детьми начинаем делать вид, что все происходит по рабочей программе. Можно Ну, я стараюсь его сделать не напряжным, То есть я стараюсь чтобы они не были напряжены домашними заданиями, чтобы не было постоянно этой муштры, там, давайте, пишите, делайте. Но все равно 30 детей, мальчики, девочки, разные характеры, тяжело. Вот у меня есть один класс, например, там, где только мальчики. Там получается это. Кто-то, кому неинтересно сидят, там занимаются, кому интересно слушают, и нет напряга. Дети, как бы, ну, не то, что с кайфом, но с удовольствием познают. А те, кто не хотят и будут агрессивно сопротивляться этому, они будут это делать то я их не постараюсь не трогать. Но в итоге как они сдают. Есть, такое, есть такая статистика, что ходит в школу, учится или вообще ничего не делает, разницы в сдаче нету. Все начинают готовиться к экзаменам за две недели, когда у них, ну, как говорится, гром грянет, им надо готовиться. А ходят в школу, что-то делают, что-то учатся, сдают, пишут, никто не умеет. 2% детей знаний и навыки освоить. Все остальные просто, ага, скоро УГЭ, ой, надо что-то почитать в интернете. Почитал, сдал. То есть вот это вот две недели, то, что он читал, это было эффективно. А то, что он перед этим 9 лет в школу ходил, ну, это просто так. Как правило. Поэтому, вот, что они сидят, ничего не делают. что я их буду там дрессировать, сам нервничать. Их нервничать, за родителей родители Не вижу в этом смысла. Вот так. Кстати, про мальчиков и девочек интересно же было, почему нельзя да. мальчикам и, и девочкам вместе учиться. Вот мужчины тут сидят. Класс перемешанный, пришла красивая девочка в класс. А на доске Андрей Леонидович начинает рассказывать, что такое двигатель внутреннего сгорания или второй закон термодинамики. Вопрос, поднимите руки, кто будет меня слушать? Ну, так вот прям, забьет, прям, сделать вид, что я нет, и будет меня слушать. Ну, девочкам мальчики не сильно мешают учиться, а мальчикам сильно мешают учиться. Это вроде бы незаметно, вроде бы вся хихикаха, но опыт... Я провел, проводил уроки, где были только мальчики, и было очень эффективно. Я репетиторством занимаюсь в группах, где по два-по три ребеночка, и девочек нету, все, все учатся, все классно, все хорошо. Одна девочка появляется, все начинается телефоны, смешки какие-то и так далее. Но это нормально. Это нарав... ну, правда, когда мы, ну, не знаю, там каким-то серьезное, например, там идет какая-то рота солдат, мы что-то не сосунем пару девочек в роту. Ну, очевидно, да, что это будет плохо для дисциплины, там для всего. А когда дети маленькие, маленькие совсем, это вообще плохо. Потому что девочки на два года мальчиков развития опережают. И мальчики просто демотивируются очень сильно, когда ну, девочка почти ничего не делает, а знает все лучше него. И он просто бросает все и начинает реализовывать себя в каких-то хулиганских движениях в школе. Вот. Еще вопросы, пожалуйста. А, вот очень полезная тема. Нет, я, к сожалению, их на уроках не применяю, потому что мне их туда поставить не дадут, а если поставят только за свой счет, а если за свой счет, то это будет не ликвидное использование бюджетных средств, потому что в школе очень сильно это все контролируется, какие парты стоят, какой компьютер. И если туда поставить, принести просто свой ноутбук, то придет, от, придет комиссия и начнет это дело. ну, это надо как-то официально продавить через департамент, через администрацию. И тогда, может быть, и не закупят. Попытки а так, вообще были? Попытки были, я пробовал ставить. Сказали, что это такое надо убрать. Я, мне... я думаю, что эта тема реализуема. И, наверное, нам с вами надо будет пообщаться. Да, эта тема реализуема. Более того, это единственное, вот как Владимир Филиппович Базарный говорит, это единственное то, что разрешено СанПИНом в школе. Ну, так по закону Путин подписывал. А все остальное парты разрешены в школе. Но чиновники это дело все Но... лоббируют. Я так вот. понимаю, вы знакомы с концепцией общественной безопасности? Да. Да, потому что нам нужна иная школа, это записывается. Да. Да, да, да, да. Интересно, то, что Да, очень полезная тема, действительно, хорошо да, да, да. выступление. Спасибо. Есть польза. Да, есть польза, но, но все медленно идет. Еще вопросы есть? Да, у есть школа есть физика, в 10-й школе у нас по вторникам, четвергам она есть. С какого класса ты С 7 по 11 -й. Дети приходят, кто хочет, мы их там, принимаем всех бесплатно. И... А, Проходят в вашей 10-й школе, да? Да, в 10-й школе. Это минус, она далеко, и никто туда не хочет ездить. Это минус. А в 6-й нет? В тоже есть, но там не я. Десятая школа, она вообще по ноябрь скусается с сильной физикой, там победили. В ряд, там, да, Мечев, да, и, да. И, да. Я, делал... я сам там учился, сам побеждал, приносил славу, но сейчас в район переселили, и там, допустим, в среднестатистической школе в городе тысяча учеников, у нас двести. И вот походят случай, что вот, вот могут закрыть. Не знаю. А, говорил, что работал еще в гимназии в первой неделе. Недолго, недолго. Ну, молодой, дурной был. Начал там, как бы... Качать права? Не, ну, как бы, не то, что качать права, а начал с директором разговаривать откровенно. А там директриса, которая, ну, школой, по сути не управляет, но она является таким лицом. И все ей предоставляют информацию, ну, классную. А я начал говорить, что дети в Инстаграм выкладывают. А гимназия, это как бы место, где... Ну, учатся мажоры, они хорошо отдыхают, как взрослые. А? Это неправда. Почему? Ну, я учился. Ну, не все, конечно, такие, но есть группа детей, которые... Нет, там обычно нет. Ну, типа, я не могу сказать, что там мажоры какие-то. Ну, не все, не все. Гимназия же недавно стала гимназией. Она недавно стала гимназией. Нет, там всегда, я тоже помню, ну, не то, что там прям совсем мажоры, но есть дети, кто... Допустим, у меня училась одна девочка, которая каждые выходные летала за границу. Вторая девочка, каждый, каждый, в процессе учебного года, каждые выходные налетала за границу. Фотки, видео, там у нее подружки, они собирались, снимали квартиры, гуляли в ресторанах по школе. вот Это все выкладывалось, и я директор не знал, а ей рассказал. Ну, не только про это, а, ну просто сели, общались, так Андрей, приди мне от души, что-нибудь расскажи, ты у нас новый, нужна твоя информация. А когда все остальные узнали, что я с ними это общаюсь, они решили меня туда, это самое... Ну зачем? Они свою репутацию поднимают. А я их, грубо говоря, испортил. И все. И они решили меня это выгнать. Но я не сильно сопротивлялся, потому что тоже мне это не очень понравилось. ты никогда не думал открыть школу как базарную, или, может быть, по франшизе можно как пирожку открыть? Я думаю над этим. Я начал сейчас первый этап. Я раньше занимался просто репетиторством. Сейчас я снял помещение и занимаюсь с детьми в малых группах. Следующий этап это будет или франшиза, или какое-то что-то вот. Но постепенно все. Можно же сделать, да, что-то вроде, типа, ведётся набор в школу, и там уже людей консультировать, как их перевести, типа, на домашнюю. Да, есть даже франшизы уже а, с этим ходить, готовы. они будут просто, по сути, в той же да да, да, да, да. Есть даже франшизы с этим готовы. То есть там есть школа, дети привязаны к какой-то московской школе, раб, учатся, но тут надо кучу проблем решить. С педагогами, с оплатой, с бизнесом, пока это ну, не, так, не так быстро, но движение туда идет, планируется, возможно, не в ноябрьске даже, но планируется. А вот, э, сделать обучение правильным вообще, ну, вот, образовательную школу переделать вообще реально в России? Да, но об этом должны узнать процентов 10 населения взрослого, дееспособного, желательно кто-то сильный, властный, и тогда это реально. А пока об этом знает и задумывается очень мало людей. И, как правило, они не там, не у власти. А почему? Почему так мало людей об этом задумываются? Это что, ну, реальная проблема? Это реально это, серьезная здесь, проблема. Мы все понимаем об этом, что это реальная проблема. Есть человек, который говорит об этом прямо в открытую. Да? Угу. А, и здесь все об этом, я также думаю, что, ну, ну, такого же мнения, что это неправильно. Но почему все равно ну, типа, ничего не происходит? Почему ну, нет никакого движения в эту сторону, чтобы исправить? Ну это очень серьезный вопрос. Почему нет такого? Почему у нас вообще люди в стране там разводятся 80% по статистике? Это дебилизм. Дебилизм, да. Ну, тем не менее, статистика, каждый десятый, я сегодня читал, не может выплатить кредиты. Ну, В общем, у людей по статистически в России куча-куча проблем просто вот так вот. И задумываться о чем-то таком серьезном, ну, наверное, наше общество еще не доросло но процесс идет потому что вот мы сидим говорим в городе ноябрьский где-то какой-то прогноз у тебя есть во времени когда это может все активно начать ну, активное действие, основном, да? активное, действие активное действие может начаться когда будет какая-то критическая масса как в химической реакции там пару элементов пытается а когда какая-то критическая масса процентов 5 все сразу начинает Пух. так вот не знаю как ну как вот Рост идет, конечно, но медленнее, чем хотелось бы. Улучшение неизбежно. Улучшение mm? неизбежно. Да. Все равно это произойдет когда-то, возможно, не в нашем поколении, но это, это, это требует время. Если так не произойдет, то что-то другое произойдет страшное. И чтобы оно не произошло, хотелось бы как-то, чтобы все произошло благополучно. Много детей выбирают физику на ОГЭ и ЕД. Да, процентов. Из, ваших учеников, из наших учеников или... нет, то моих учеников мало. Они знают, что я не буду с ними просто так на уроках это учить. Они у нас ленивы, ну все дети ленивые, но когда им обещают, что вот мы вас подготовим серьезно все, они выбирают, а я как бы этим не занимаюсь. Ну я готовлю их, если они уже выбрали, но как бы это по минимуму. ОГЭ вот, ОГЭ, О... ЕГЭ нет, ЕГЭ кто выбирает, мы активно работаем. Просто сейчас УГА это как выпуск, а ЕГЭ это уже поступление. За поступление я за, а то, что они просто выпустятся из 9 класса в 10, как бы, ну, тут сдать можно и без подготовки, я считаю, поэтому смысла там нет. Вот. Итак, в заключение хотелось бы сказать, что современная система образования в России, как бы школа в частности, она не такая, которая должна быть в информационном, в информационной среде. И поэтому что-то с ней нужно как-то подшевелить, поменять, но не слишком радикально. Также нужно вспомнить про то, что наши дети обладают здоровьем, которое не хотелось бы, чтобы оно ухудшалось к концу обучения. И хотелось бы, чтобы ну, наши дети, как бы наше будущее было эффективно выросло, поумнело. И это наша безопасность, наше благополучие в будущем. Поэтому думайте сегодня о том, что будет завтра, планируйте свои действия и изучайте информацию, общайтесь и потихонечку действуйте. Нам нужна иная школа. Спасибо за внимание. Спасибо. Подожди, не убегай. Давай немножко поговорим. Классное да, выступление, согласитесь? Классное. Что понравилось вам на этом выступлении? Мне легкой свободностью. Вот размах идеи, вот очень хороший вариант Что Андрея Вот даже на сегодняшних примерах возьмем Что его качество отличает, там, скажем, от Рустама Или от Рахат. Идея, да, большая, я всегда говорю о том, что Самые лучшие результаты делают те, чья цель Лежит за пределами публичного выступления Чем она дальше, тем лучше Когда у тебя цель, типа, поменять систему образования В стране, и ты с такой целью выходишь То цели вроде там Получить аплодисменты зала, признание зала Вопросы зала, или там ну, Что-то из этого получить, они становятся более мелкими. Всегда старайтесь закинуть эту идею дальше и там по пути много чего достигнете, даже если не добьетесь в целом в итоге изменения там да, при жизни, но много чего достигнете. А, поэтому да, здесь у него большой, есть большой плюс в этом плане. А, что еще? Легкость изложения. То есть я в свободной форме разговаривал. Да, все ощутили, что человек очень легко себя ощущает Я вообще был удивлен, когда учителя начали приходить на курсы Андрей далеко не первый, но для меня было удивлением Типа, зачем? Ты же каждый день работаешь с публикой Ну вот, что-то находят педагоги тоже Ты, кстати, как-то повлияло на качество занятий? Да, это очень сильно Но когда я включаюсь в это, влияет Когда я начинаю в старое, не Просто очень тяжело 45 минут пользоваться всеми советами а так, на пять минут включаешься, все сразу «во», а потом, ну как бы, сложно целый день выступать, причем каждый день, а так, по 5 минут, по 6 минут, если что-то надо, от них, то можно это все включить и все получается. В целом, Андрею, на мой взгляд, удалось максимально быть естественным. Когда человек ведет себя естественно, у него такая появляется харизма, когда человек уверен еще в себе. Вы заметили? Причем он не, не делает, вот я только что у Рустама говорил про баланс, да, того, чтобы такой женской энергии, эмоциональности и мужской, ну, такой логичности, выстроенности. И кто-то может мне сказать, что в нем не так уж было много эмоциональности, но я не соглашусь с этим. По-моему, в Андрея как раз этот баланс очень выдержан, просто с позиции того, что он сам по себе человек, ну, такой интроверт, скажем, да? Такой, знаете, более сдержанный. Я не думаю, что он в жизни очень ярко проявляет эмоции. Он как, как на сегодня проявлял, так и проявляет, в принципе, всегда. Ну, у меня такое есть ощущение. А, поэтому на тот уровень, на который ему нужно было проявлять эмоции, на мой взгляд, он весьма проявлял. То есть, ну, я читал из его голосе вот эти короткие эмоциональные призвуки. Понимаете, о чем я? Когда человек, ну, как на простом примере объясню, когда человек говорит не просто «маленький», а говорит «маленький, маленький, далекий, веселки, понимаете, обыгрываются слова. Я их сейчас по-актерски обыгрываю, но когда у вас живет настоящая эмоция и вы не боитесь публике открыть, показать, слово начинает автоматически обыгрываться. И, возможно, рядовой слушатель не замечает, но это определенно делает речь само по себе интереснее красивее. А из минусов Андрюх ничего не могу назвать. Ты один из лучших моих студентов, причем несмотря на этот разрыв, то что ты, ну вот, в итоге я в четверг посмотрел твое выступление. И просто, не знаю, я до слез горжусь <laughs> Все супер, Спасибо. все отлично а, Пока что, ну вот у меня нет Я еще посмотрю видео, возможно, будет какие-то там замечания Но пока что я смотрел, очень радовался тому, что ты делаешь Единственный момент, а, но он есть у меня Это соблюдение тайминга да. это, это явно было не 10 минут Ну, я думаю, тут чисто профессионально, Андрей, наверное, не может выступать меньше 45 минут <laughs> Да, есть такая... Уже в крови тайминг этот ага, звонок Uh, все супер, давайте похлопаем Андрею. Проходи, проходи в Это на сегодня...